Видео про переклейку манжетки не будет. И вот такая вот неприятность произошла. Здесь очень много стыков присобачить за Ну Отходит вот эта вот ленточка. Сейчас мы это будем лечить. На коленке, вот так вот, как сейчас. Не знаю, сейчас многие меня закидают камнями. Всем привет, народ! Пришла пора проверять личное снижение, и я наткнулся на такой неприятный момент, как порванная манжета на сухом гидрокостюме, вывернутый на изранку костюм, вот горловая манжета и вот такая вот неприятность произошла. Я вот думаю сейчас взять ножницы и аккуратно обрезать вот по этому кольцу. Если у меня размерчик подойдет на мою горло, то оставлю как есть. А если не подойдет, то тогда буду переклеивать. Врезал вот эту неприятность, порванную. Рот в общем безусен. Все аккуратненько, ровненько. Сейчас буду мерить. Надеюсь, все подойдет. Видео про переклейку манжетки не будет, потому что у меня село ровно. Все хорошо, все плотненько, вот на шее сидит, облегает. Так что я еще попользуюсь этим костюмом, а купленную новую манжетку оставлю на далекое будущее. Еще нашел очень неприятную штуку. Отходит э, ленточка в некоторых местах на гидрокостюме. Сейчас мы это будем лечить просто обычным феном и каталкой. Поехали. Просто на коленке я вот вставила свою каску для того чтобы было уплотнее по прокатывать вот эту ленту, мы берем пен, прогреваем и прокатываем. В принципе, все. Берем каталочку и прокатываем. В принципе, она у нас уже держит, старый клей уже схватился. От Решение на самом деле временное, Но так как костюм старый. Переклеивать его весь не вижу смысла. проще нужно будет на новый сезон новый костюм покупать, конечно. Везде у меня ленточки проклеились, кроме вот этого момента. Вот здесь очень много стыков и здесь эти места не клеятся, поэтому решено сюда присобачить заплатку из ПВХ, обезжиривать я это все буду ацетоном и клеить клеем ПВХ полиуретан или Ур 600 его еще могут называть. Знаю, сейчас многие меня закидают камнями, мол у нас есть специальные заплатки, специальный клей и так далее. Но реально нету времени и возможности в этом разбираться. Все, я знаю, что ПВХ в принципе склеивает гидрокостюм. Уже проверено одну заплатку, я уже ставил, два года продержалась и до сих пор держится, не отклеивается. Так что, в принципе, все норм. Да, несомненно, можно использовать специальный клей, специальные, специальные заплатки, специальный, я не знаю, материал и так далее. Но вот на коленке, вот так вот, как сейчас, в принципе, все клеится нормально, так что я не вижу большой необходимости там сильно сморачиваться. Берем тряпочку, ацетончик вот так, чтобы немного ацетона на тряпке А то разъезд гидрокостюм вот, Обрабатываем поверхность, заплатку И намазываем это все клеем Клею это все не в мастерской, а дома Поэтому кисточек я с собой из мастерской не притащил Поэтому просто мажем клей тонким слоем пальцем И на гидрокостюм так что И тоже тон, тоненьким понемножку размазываем на большую поверхность чем у нас сама заплатка и ждем полного сыхания и повторяем процедуру второй раз и после этого сейчас немножко отдадим чтобы они у нас между собой ляточки приклеились После этого я прикладываю сюда. Так. Так, все прилепил. Теперь остается нам это еще раз прогреть и каталочкой хорошенько прокатать. Вкладочка готова, сейчас немножко остынет и можно будет уже пользоваться. Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео и помните, что походы это просто. С вами был Максим, до новых встреч!